Всем привет! Это видео-отзыв о курсе «Деньги на банкротстве». Тема аукционов по реализации имуществ предприятия банкротов интересовала меня уже давно, но в силу своих каких-то ограничивающих убеждений я никак не решался заняться ею. И благодаря курсу, который сделали парни из компании ДНБ, я смог познакомиться с профессией аукционного брокера, понять, какие возможности она дает, какие для этого требуются вложения. Сам курс сделан грамотно, подача материала идет последовательно и каждый курс закрепляется с помощью домашнего задания, которое приятят кураторы. Сами наставники имеют солидный практический опыт в теме аукционных торгов, делятся фишками которые приобрели ценой личного времени и денег и поэтому если вам интересно как то эта тема я рекомендую вам ее пройти вы поймете нужно вам это или нет для себя же я решил что хочу этим заниматься хочу стать аукционным брокером мне это интересно тем более что еще одну ценность которую дают ребята из компании деньги на банкротстве кроме учебы является сообщество которое они сделали в котором можно обсуждать вопросы и реализовывать совместные проекты но еще более крутое то что они готовы инвестировать проекты которые интересные проекты которые ты можешь ну, ты находишь поэтому я благодарю э, наставников э, Давида Рязаева и Павла Куксенко э, за этот курс. Э, спасибо всем. Всем пока. Всего хорошо.